Стенд компании Иран Ходро дизель на выставке MIMS Automobility Moscow было легко пропустить, так как публике показывали лишь россыпь грузовых компонентов. Шестицилиндровый турбодизель, механическую коробку плюс несколько мостов и осей. Однако, как выяснилось, иранцы готовы предложить и сами грузовики. Первым решено привести флагманский тягач «Атаман» который представляет собой Mercedes-Benz с первого поколения, но оснащенный более современными агрегатами. Фактически от Mercedes Аксор, который, к слову, очень близок к КамАЗам серии К4. Так, под кабиной «Атамана» скрывается немецкий мотор OM457 иранской сборки, с которым состыкована чистокровная коробка CTF. Мосты делает SCI — дочернее предприятие компании Iran-Hodro Diesel, но агрегаты имеют европейских прародителей. А вот кабину поставляет китайский «Фотон», она сильно напоминает модуль «Актроса», но по факту является лишь нелицензионной копией. К слову, концерн «Даймлер» заметил факт такого заимствования, но по решению руководства решил не затевать скандал. Российские перспективы иранских большегрузов пока туманны. В ближайшее время тягачи «Атаман» должны отправиться на сертификацию, а продажами и сервисом планирует заведовать новосибирская фирма, что прежде торговала грузовыми «Мерседесами». В теории «Атаманы» должны бросить вызов китайским грузовикам. Хотя будущий дистрибьютор марки уверен, что наши перевозчики захотят покупать такие машины вместо КамАЗов двух последних поколений. Как говорится, блажен кто верует. Между тем, в отношении России автопром Ирана строит серьезные планы. Ведь ближневосточная страна располагает развитым производством автомобильных компонентов. Из Исламской Республики, например, можно экспортировать ассистирующую электронику, включая блоки и датчики антиблокировочной системы. Также иранцы выпускают ремни безопасности, а с китайской помощью и подушки безопасности. Кстати, «АвтоВАЗ» сейчас подыскивает поставщиков АБС среди китайских компаний. На то, чтобы система вернулась на Гранты, Нивы и другие «Лады», руководство автогиганта отводит примерно полгода. Зато российская марка номер один вновь начала комплектовать все без исключения Гранты подушками безопасности. Поставщика эйрбэгов «АвтоВАЗ» предусмотрительно не раскрывает, опасаясь подставить его под вторичные санкции. Самый простой седан теперь стоит 755 900 рублей, но оснащение также включает кондиционер. Если подсчитать, то доплата за сам airbag составляет 8 тысяч рублей. На более дорогие версии Гранты вдобавок вернутся пассажирская подушка и преднатяжители ремней.